Гималайская куртка. Олдскульно выглядит. Мастерская. Вольфреда Эйнштейна. Картина 750. Алихея, здорово, скажи. Киберпанк. Андеграундный лексик. То есть такого в Гамбурге вы не встретите. Макса слышно, меня слышно. Мы можем продолжать нашу экскурсию. Ну где вы еще, кроме как в Лейпциге, найдете такие натуральные, легкие, простые лофты, которые абсолютно вписываются в архитектуру города, в атмосферу, в настроение людей, где можно просто прийти, отдохнуть, посидеть на скамейке и все это без понтов, все это легко, все это просто. Алексей, куда мы попали? Магазин такого прикольного антиквариата. Недавно мы были на Берлинском, в Большином рынке, Смотрите, а сейчас... совершенно другое. Вот это типичное такое. Такие лампы крашеные толстым слоем краски. Ну, твои впечатления, это как выглядит? Очень интересно. Я бы такого не покупал бы, но посмотрим. А запахи, Есть, ощущения, впечатления? Запахи? Ну, приятно пахнет стариной. Ты да. говоришь 30 евро, это дорого, так маха, это же настоящая пластинка, это лучшие хиты и... Да, что за группа? Foo Fighters, но рокеры. Дело в том, что качество на пластинках лучше, чем на cd даже, звук чище. Коврик для намаза или зимнюю шерстяную курточку. У тебя, кстати, такая была, по-моему? Да, я ее батя отдал, потому что... Все старое, но не элитное, а простое. И стоит денег, ну, вот по ценам тогда не. А что 22 за такую миску? 20, 22 евро, такая миссия из, из керамики из керамики, недорого? Лёша говорит, это нормально. нормально. 125 евро за такую деревянную бадью. Ух ты, вау, арабатывает. Вот это вообще раритет. Он, наверное, стоит, мне кажется, 150 евро. <свят> это сколько он стоит? Реально, евро. видишь, как я оценил? 150 евро. За бесплатно отдаю пластинки у винильного магазина. Леша, вот смотри, что это СССР? Геннадий, О, Расплеский. СССР, СССР, где СССР? Быстро да. ищем. Показывай, где? Это? Чайковский. Чайковский. А почему Чайковский? А, мелодия. О, нифига себе, мелодия. Оркестр российского... Не советского радио. Геннадий Рождественский. Закрыто сверху. сверху закрыто? Как жалко. Какая, смотрите, классная лестница наверх. К сожалению, вам не, я не смогу подняться и показать. А здесь в загашниках, посмотрите, что есть. Алексей, сюда оценивать. быстрее сюда, оценивайте. Быстрее вот оценивайте. это, о, вот это припрятали самые сокрома. Что, это, это, это сокровищница этого магазина, наверное. Это магазин или это музей или это магазин-музей? Мы помню. так и не поняли. Сготовлено по лицензии фирмы Великобритания. Нормально. Нулевая вообще нулевая. изготовили пластинки вообще? Макс, ну что надо, дорогие телезрители и наши радиослушатели, вот если вам реально нечего заняться, нечем заняться в Германии, купите себе проигрыватель для пластинок. Потому что в интернете здесь скачивать опасно. Те здания, которые были, принадлежали военным, сегодня в Германии отдаются под художников. И вот художники своими всякими усилиями где-то вот ищут на барахолках э, всякие скамейки, с вокзалов. Старый притом Где-то это все находится, и вот выставляют здесь, а видимо потом это люди из музеев приходят и покупают. Вот смотри, кому нужен вот такой ящик за 200 евро. Ну, блин, ну явно не купим. Но... Ну, вот реставрированный, по-моему, не ну, да. Нам как-то промасленный. Ну, по-любому, да. То есть это должен быть какой-то заинтересованный из музея человек. Вот какой-то ящик военный вообще. Стоит 65 евро вообще ну все выглядит очень круто здесь смотрите даже 25 килограмм вещать латвия Вот 40 ямлаз короче здесь ребята здесь смотрите и весь стол изъеден они его отшлифовали еще сделали покрасили лаком Вот в итоге он выглядит как типа презентабельный дизайн такой Прям поближе и, ша, и шары тоже. Ты такой в жизни... Просто Просто это, вот жизнь. Просто это вот это вот потрогать, это уже счастье. Кожаные мячи баскетбольные. Думаешь, это баскетбольный меч? Нет, Макс, это кожаные тыквы. Песочница. В покрышке от кировца. И немного искусства, конечно, здесь также есть. Алексей придется по этим. Мне просто нравятся вот эти вот советские выключатели просто туда-сюда щелкать. И вот эти вот советские розетки. Вот. Это же просто удовольствие. Потрогать все. Смотри. Коляска вообще двадцатых х год годов. Если это не декорация просто. Хотя, наверное, действительно когда-то была коляска. Но сделана как настоящая коляска. Может детская игрушка. Детская игрушка. Детская. Ну, может, детская. Да, или детская игрушка, или декорация. Смотри, типа. какая ручка. Ручка классная. Ухоженный советский стал. Что он стоит? Нет, бесценный, бесценный. Сцену, да. Что написано? Не знаю. Не ну, немецкий. Да. ГДРовский. Ну вот, получается, мы сегодня увидели, стали свидетелями того, как э, современное поколение бывшего ГДРовского города относится со своим наследием. И это выглядит так. В принципе, э, с уважением и с капиталистическим умыслом. Вот такое здесь местечко. Есть несколько модных магазинов с пластинками. Больше всего, конечно, впечатляет этот магазин с гдр-овской с старой, итальянской старой мебелью. Вот. Но граффити, граффити это вообще что-то особенное. В Лейпциге свои особенные такие эти самые bubble style граффити, которые, не знаю, очень отсылают к old school. Да вообще, в принципе, это вот, вот, вот видите, 2020 год два года назад исполненное, оно такое достаточно олдскульного вида. Ну вот, как бы, на самом деле, мне кажется, ну в России, наверное, сейчас таких не встретить, но вот тем не менее люди рисуют в таком вот стиле и по граффити можно оценивать э, мировосприятие людей. Ощущение свободы, легкости, свежего, свежего воздуха, э, искусства, непринужденности. Прикольная обстановка такая, это самая неформальная, тусовочная. Здесь по-любому, здесь вот, да, проводят эти самые Кинопоказы. Вот наверху есть экран. Он опускается. Затем здесь под навесом кресло. И зрители могут сидеть и смотреть кино. Вообще прикольно, да? То есть можно организовывать фестивали. Здесь кинопоказы с обсуждением фильмов. И это все в 10 минутах от центра Лейпцига. От старого средневекового центра. С домами. И домами, которые не похожи на другие немецкие города и вот это все вот такая э, уже неформальная современная культура. Посреди Лейпцига мы обнаружили такой раритет, который мы даже не встречали в магазине антиквариата. Причем этот антиквариат раритет еще и на ходу. Лада, пятерочка, легенда мотостроения. Мопед Симпсон 50, 50 кубов Эндура! -э, смотри, с отверткой в руле Это чтобы на ходу его чинить А, это зажигание, наверное Отвертка, это зажигание mm -hmm. Ну, короче, за, за такой мопед, поддержанный Еще и тысячу евро отдашь Что в Дрездене? Галерея в Дрездене Какая? Вот не знаю, говорят хорошая mm -hmm. Дрезденская